Всем привет, с вами Вадим и мы продолжаем проходить сюжет в Imperial Galactic Survival версии 1.6. Всем приятного просмотра. Дорогие друзья, аналитика YouTube говорит, что у меня сейчас 88,9% зрителей смотрят мой канал без подписки. Я хочу попросить подписаться на канал, этим самым вы поможете развитию канала и также мотивируете меня записывать все больше новых видео. Заранее благодарен. Итак, сейчас нужно найти планету, которая у нас, скажем так, снежная. Я, наверное, начну прыгать по очереди на каждую планету. Начнем с вот этой Лиа. Так, фиксируем цель. И надеюсь, что... Это будет та планета, что нам нужно Кстати Когда я уже монтировал видео Я заметил, что у меня Центральный процессор Перегружен И эффективность 98% В целом это не критично Но в следующий раз Когда я уже прилечу домой Я уже поставлю себе расширение На центральный процессор И давайте будем уже прыгать Нажимаем кнопочку «Кей» OK и совершаем варп-прыжок. Так, это планета беленькая, значит могу предположить, что... Как раз она снежная. К ней 7 километров, так что давайте немного ускоримся и встретимся уже на поверхности. Вот мы уже скоро войдем в атмосферу планеты. Начнем немножко притормаживать. Мы здесь. Это, вероятно, займет некоторое время, чтобы найти Титан. Скорее всего, так и будет. И я получаю недельный сигнал положения UCH. Я добавлю маркер к вашему радару и ходу. Так, скорее всего, новый маркер это у нас вот это. Давайте отсканируем поверхность планеты, чтобы узнать, что у нас тут есть интересного. Кстати, вот ресурсы какие-то есть. Нужно также разведать И вот еще какая-то база есть хм, дрон-плазма Давайте подымемся немножко повыше Так, он скорее всего ресурсы охраняет Так, неодимовые залежи, это уже хорошо. Так, когда уже этот дрон сдохнет. Так, хорошо, дрон упал. Хочу посмотреть, что в нем может быть интересного. Это он уже по голему этому стреляет Ладно, пускай стреляет Кобальтовый сплав, топливная ячейка, ячейка плазменной пушки Это довольно таки хорошо Так, уходим отсюда Здесь по-моему еще какие-то ресурсы были ну, возле самого Титана довольно много ресурсов. Нужно будет выделить какое-то время, чтобы разведать все эти точки интереса, скажем так, неизвестные. Так, надеюсь, здесь и вблизи тронов никаких не будет. Так, вот ресурсы. Кажется, Титан разбился на несколько частей. Аида, результаты сканирования еще нет. Вам нужно обойти, облететь все три части для лучшего сканирования. 150 метров будет достаточно. Хорошо, так и поступим. Прометивые залежи Так, ну давайте Так, вон еще два дрона Один, кстати, довольно близко Нужно его убрать, чтобы он мне не мешал И он опять-таки возле ресурсов Неодимовые ресурсы И почему-то все дроны плазменные попадаются. Так, есть. Хочу еще забрать какой-то лут. Было бы хорошо, если бы попались еще какие-то боеприпасы. Хотя бы на мою турельку. А ну... Хорошо, что есть такая вещь, как дрон. Ну, топливо в целом тоже неплохо. Так, нужно будет убрать функцию в турельке, чтобы она не стреляла по хищникам и животным всяким. Так, значит, возле фронтовой части мы пролетели. Я чуть-чуть потерялся Так, есть Это получается носовая часть Нет, это middle, это середина Это дало прекрасные результаты. Теперь нужно перейти к передней части и приземлиться рядом. Я отметила легкую точку входа. Так, это полярисы. Полярисы это, можно сказать, даже круто. И в целом можно будет здесь и... Какую-то базу на первое время организовать. Ну, привалочный, скажем, такой пункт. Так, подлететь, значит, к передней части. Знаете, вот меня раздражает то, что даже дроны полярисов, как бы нейтральных мне фракций, все равно как-то показывает вражескими красными точками на миникарте. так скорее всего вот так от этого у меня мурашки по коже боюсь мы не можем ожидать что зирок составит нам что-нибудь для поисков есть некоторые секретные технические детали конструкции которые они возможно не обнаружили ты сказала секретный? Ты можешь мне что-нибудь рассказать? Конечно, я жду, командир. Я не это, пожалуйста, подождите, сигнал активирует. Аида, Аида, доклад о статусе. Неудача, волна, протокол, черный. Найти код переопределения консоли. Найти какой код консоли? Куда? АИДА ЗАМЕЧАТЕЛЬНО Найти код в консоли техобслуживания в обломках после того, как враг разорвал его на части. эта экспедиция абсолютно обречена так наконец-то закончились эти все сообщения так э, найти что-то нам нужно найти скорее всего консоль давайте отключим корабль так а получается я М -м, Еву не вставил в в броню, это плохо. Так, нужно будет в любом случае тогда вернуться, поставить. Кстати, давайте сохранимся. Резервную копию сделали. Так, здесь можно даже будет заночевать. Какие-то трубки. Мультиинструмент. Мультиинструмент. Мультиинструмент. Так, ладно, не будем отвлекаться. Здесь по-любому должен быть какой-то лифт хотя бы. Так, это скорее всего не те двери. А ну. Так, вот еще каюты есть. Ступеньки наверх. Это уже неплохо. Ну, открывай. Хм. Да, нужно будет немножко поискать. Ну, в целом маркер есть. Или же нету. Вроде бы где-то... Здесь была консолька. Что-то такое припоминаю. Друзья, давайте я за кадром найду консольку. И потом вам обязательно покажу, где она была. Итак, значит... Корабль у меня находится с той стороны. Заходим с передней части. Я так думаю, что это передняя часть. Пролетаем в это вот отверстие. И он уже можно видеть, есть такой вот э, желтенький. Э, как его? Желтенький маркер. Кстати, здесь довольно-таки холодно. Я без Евы, и мне повезло найти здесь в шкафчиках э, улучшение для брони. Давайте. Покажу вам, что я... это было. Усилитель герметичности. Тепловая защита 50, холод 50. Ну, в целом она мне помогает хотя бы не мерзнуть. И давайте подойдем к консоли. Точка, для... Точка доступа для обслуживания. Требуется авторизация авторизируемся ошибка авторизации протокол режима блокировки вейвирайдер какой-то введите свои учетные данные UCH еще раз доступ разрешен уровень черного добро пожаловать командир обратите внимание что концентратор АИ недоступен услуги ограничены пока этот корабль находится под контролем врага Пожалуйста, сделайте свой выбор. Получить последний отчет о статусе. Все отчеты о состоянии стерты. Информация недоступна. Примечание. Есть файл, помеченный специально для вас. Подпись M. Воспроизвести файл. Воспроизвести. Файл XD897-22. Звание секретного адмирала. Секретный протокол связи типа Гиперион 2459, Декоративное. Декодированное разрешение черный черный. Дата создания двадцать четвертого ноль Аида. Добро пожаловать, сэр. Пожалуйста, подтвердите, неизвестно. Черный-черный Гиперион две. 2... 24.59. Настройка приватного режима. С возвращением, командир Мерсер. Мерсер. Здравствуйте, Аида. Как вы сегодня? Аида. Я в порядке, командир. Итак, сего... сегодня день? Мерсер. Да, боюсь, это тоже будет наш последний разговор. Аида. Прискорбно это слышать, сэр. Аида. Запуск альфа протокола... Протокола UCH. Аида. Ваши заказы, сэр. Мерсер. Пожалуйста, укажите основные корабли операции «Феникс», их местоположение и статус. Список. Лорепаринг какой-то. UCH 002. МС «Титан». Командный корабль. Станция «Аполлон». Последнее приготовление к варпу. UCH003MS Grant второй командный корабль станция Полон. Последнее приготовление к варпу. UCH004 Василий корвет. орбита Земля Луна ожидание полета группы. UCH005 Байрон корвет. База морской пехоты 1, жду боеприпасы и личный состав. UCH-006, Розуэлл, научный класс, станция Аполлон, ждет оборудование. UCH-009, Хейдельберг Транспорт, курс на станцию Аполлон. Вы также хотите проверить состояние вспомательных судов и вооруженных сил? Мерсер. Нет, спасибо. Пожалуйста, укажите текущее место нахождения и статус разрешения команды МС Титан Поиск по базе данных, локарт Локатора UCH Админал... Адмирал Рональд Т. Яден, адмирал флота. Местонахождение МС Титан, адмирал Скабин. Ранг разрешения черный. Вице-адмирал Джереми Беннер Капитан МС Титан. Местонахождение главный мост. МС Титан. Ранг разрешения фиолетовый. Лейтенант-командер Алекс Ламар Главный инженер находится кают экипажа станция Полон. Ранг разрешения красный. Лейтенант командор Коломбо это я. Начальник службы безопасности. Находится кают экипажа станция Полон. Уровень допуска Красный. Лейтенант командир Дженнифер Зориган. Начальник отдела науки. Находится мост Титана. Ранг разрешения Красный. Лейтенант Эваль Цен. Лейтенант Эвальд Сеннер, первый пилот, находится в экипажа корабля «Титан», ранг доступа оранжевый. Это получается, я начальник службы безопасности. Лейтенант командер Довольно-таки неплохо. Мерсер, спасибо, Аида. Пожалуйста, отправьте подготовленный запрос на переезд в течение одного часа для следующих сотрудников. Лейтенант-командер Ламор должен явиться на МСТАН завтра в 8.00. Лейтенант-командер Коломба явится на МСТАН завтра в 16.00. Аида. Запланированный запрос на переезд. Мерсер. Аида. Идет ли подготовка к операции Феникс в установленные сроки? Аида. Да, все суда будут готовы к отплытию, как и планировалось. Мерсер. «Есть ли новая информация из сообщений для прослушивания?» «Аида». «Нет, сэр. Ослеживание события не показало никаких отклонений от прогнозируемого времени». «Аида». «Сэр, есть какие-нибудь проблемы?» «Мерсер». «Нет, Аида. Все отлично. Просто думаю о последствиях». «Аида. Вы хотите продолжить?» «Мерсер. У нас нет другого выбора. Аида». «Аида». «Верно, сэр. Мерсер». Хорошо, Аида. Время пришло. Аида. Я знаю, сэр. Я очень взволнован. Мерсер. Полезно знать, Аида. Пожалуйста, запустите программу детства. Инициирована программа детства. Замечательно. Что дальше? Основная сущность продублирована. Основная сущность передана. Доступ к личному оборудованию, реинтеграция основной сущности, личные коды, команда разрешения, статус, апгрейд черный, установлены коды реактивации. Начерняя сущность Аида была успешно установлена на оборудовании лейтенанта командора Коломба. Программа детства завершена. Аида. Сэр, стыковочный узел 2 сообщил, что ваш шаттл только что прибыл. Мерсер. Спасибо, Аида. Сэр, вам действительно нужно отправиться в это путешествие? Боюсь, что они должны быть на Титане, когда они уезжают. Хе, интересно, переводчик переводит. Аида. Прискорно слышать, командир. Мерсер. Не, бесп... Не беспокойся, Аида. Все будет хорошо. Мерсер. И последнее, что нужно сделать, Аида. Пожалуйста, пришлите протокол волнового рейдера код черный, волна черный АИДА, протокол рейдер отправлен АИДА, распоряжения были отданы всем судам и станциям коды переопределения приняты Мерсер, спасибо АИДА будем надеяться что это что все это доверие плану совета оправдано Мерсер АИДА, пора Пожалуйста, начни обратный отсчет. Протокол рейдер активирован. Обратный отсчет начался. Времени осталось до события. 23 часа 32 минуты 15 секунд. Сэр, я желаю вам всего наилучшего. Мерсер, спасибо, Аида. Аида, прощай и прощай. До свидания, Аида. Тут начало обратного отсчета так деактивируем консоль хм. скорее всего не прошло так пропустите лог Так, это все было. Выбрать выход. Информация засекречена. Спросить о члене экипажа Amnesty UCH Heidelberg. База данных поисковой команды. Есть только один член экипажа с таким... Сумаме. Джон Эдвин Мерсер младший. Второй командир USH Хейдельберг. Статус неизвестен. Спросить об отце Мерсера. Информация засекречена. Требуется уровень доступа черный-черный. Возвратиться в главное меню. Обратите внимание, что концентратор АИ недоступен. Услуги ограничены, пока этот корабль находится под контролем врага. Пожалуйста, сделайте свой выбор. Найти информацию о кодах отмены. Черный код – конфиденциальная информация. Только для ваших глаз, чтобы сгенерировать код при для доступа к отказоустойчивому Кэшу данных необходимо выполнить три фрагмента кода. Собранные фрагменты спрятаны в трех консолях. Фрагменты нужно собрать на главной командной консоли на мосту. Местоположение должно оставаться неизвестным для всех без исключения лиц ниже уровня доступа черной, любой ценой. Пожалуйста, введите учетные данные еще раз, чтобы начать процедуру восстановления. Ввести учетные данные еще раз. Авторизация одобрена. Создан главный ключ восстановления. Информация для восстановления. Найдите все три случайно подготовленные консоли. Они распределены по передней, средней и задней части корабля. Каждая консоль будет автоматически обновлять свой фрагмент кода, когда главный ключ восстановления расположен внутри второго метра консоли. Удачи! Завершить коммуникацию Итак, эти коды распространены по Титану Без сомнения по одному в каждом обломке Значит, нужно сейчас быстро добираться к моему кораблю Потому что у меня уже кислорода довольно мало осталось О, уже и потемнело даже на улице А, и смотрите, температура упала совсем уже низко. Так, надеюсь, у меня переохлаждений никаких не будет. Так, у меня были шоколадки. Так, а интересно, кислород здесь есть? Нет кислорода. Звуки такие страшные. Блин, а страшно да как? Так, включить фару можно? Есть, включена Так, давайте летим к следующему обломку Так, где у нас там следующий? большой дрон в девятистах в метрах это хорошо Эть, так о уже снег пошел так ладно он средняя часть титана и он еще одна часть так значит кислород нужно пополнить где тут инвентарь моего корабля кислородная станция пока не особо работает так да, хватит уже а ну Так, устройство Пулеметная турель Хищники Отключить Так, садимся Теперь здесь еще нужно найти эту консольку Пока все тушим Так, здесь консоль, скорее всего, уже будет где-то повыше. И нужно посмотреть через преграды, может быть, нужно будет заметить консольку сразу. Так, там внизу ничего интересного нету. Так, посадочный трап. Понятно. Так, здесь ничего интересного. Э, кислородная станция, но она отключена, к сожалению. Тем более кислородик я уже себе пополнил. Опять пока я найду нужную мне консольку, пройдет довольно много времени. Так, ускорителей. Нет, смотрите, есть здесь ускорители Можно будет их даже как-то разобрать Титан фронт Это мне получается, что не к этой части нужно Так, что-то здесь уже Рычит как-то Неправильно ну, мне пишет, по крайней мере, Титан фронт. Вон консольку видно. Ну, давайте тогда полетим к фронту. Так, где я тот корабль свой оставил? Замерз. Так, вы продрогли. Да, хватит уже. Так, Титан Мид. Титан Фронт. Все же я был в нем. Скорее всего, здесь не одна консоль. Похоже на то. Зря я тогда отсюда улетал. Садись. Да, он видно токен-консольку. Она наверху. Кстати, да, я изначально вот такую консоль искал. Давайте посмотрим, что в ней будет. Комната заседания командования, Т-230213, минус, э, дв... минус Вице-Адмирал Беннер, Командир Мерсер. Здравствуйте, Мистер Мерсер, совет отправляет вас на еще один стресс-тест в последнюю минуту. Адмирал, Вице-Адмирал, пожалуйста, присаживайтесь, Мерсер. Спасибо, вице-адмирал. Итак, почему мы здесь встречаемся? Старт снова отложили? Нет, госп... Нет господа. Произошло обратное. Запланированный старт назначен на 16.00 завтра. Что, Мерсеры, не могли бы вы сказать совету, что сейчас, по крайней мере, на 24 часа раньше? Приводы деформации не готовы. Не говорю уже обо всем остальном, чего не хватает. Боюсь, обратный счет уже начался. Остальные командиры будут проинформированы через час о новом графике. Я проверил статус всех кораблей. Мы должны быть готовы даже к такому ускоренному графику. Я только что проверил новые параметры миссии. Все береговые листы отменены. Персонал на Полоне. Станция... Станция Титан и морские базы будут отправлены в транспорт в ближайшие 12 часов. Кажется, нет возможности назад. М? Нет, временное окно, события установлено и будет открыто только на минуту, а может и меньше. Хорошо, так тому и быть. Мы знали, что это могло произойти. Мистер Беннер, пожалуйста, начните стартовые протоколы. Да, сэр. Мистер Мерсер, мы установили запрошенные вами станцию управления. Он заблокирован... Он заблокирован вашими учетными данными. Спасибо, сэр. Состояние желтый в 10.00 завтра утром. Утвердительно, сэр. Хорошо, господа. Давайте добавим новую главу в историю человечества. Закрыть файл. Последовательность модуля, когда токена 1, обновлена. Еще два файла необходимы для полной реконструкции кода отмены. Так, Титан Фронт. Токен консоль 2 метра. А почему токен-то не подобрался? Хм. Может, ближе подойти нужно? М да нет. Так, обновление токена модуля. Так, старт процедуры. Обнаружен скрытый файл журнала. Воспроизвести файл? Ну, давайте воспроизведем. Комната заседаний командования Т-. 23. Адмирал Яден, вице-адмирал. Так, это мы уже читали. Да. это мы читали да, все, теперь нам еще два файла нужно собрать, это в средней части и в задней и скорее всего мы это уже продолжим в следующей серии а на этом я буду с вами прощаться всем спасибо за просмотр